Всем привет. Новенький режим, значит, от нас подъехал. Сейчас я вам быстро расскажу, что к чему, чтобы ролик надолго не затягивал. В общем, у нас есть два человека и один страшный монстр. Мы его называем нечисть. Задача людей сбежать с этого места. При этом им нужно найти черепа, чтобы задобрить эту нечисть, топор, чтобы разбить доски на выходе. Книгу, ну естественно, ключи самого выхода. Выход, кстати, здесь только один. Но задача демона проста: убить всех, прежде чем кто-то сможет сбежать. Все очень легко. Что ж, всем привет! Так я человек, а сама тоже. Короче, добро пожаловать в режим Собственно режим нечисть. Цена играет сегодня Келевал и так. То есть нам нужно найти 4 черепа, чтобы усмирить его. Топор, чтобы открыть дверь выхода, ключ и сбежать. А, еще книгу нам нужно. Предлагаю пойти, я не знаю. чуть я слышал из этих дверь. А! Монстр! Монстр! Варя, беги, варя, беги, варя, беги, варя, беги! не за мной хорошо вот снимаем. так все ты умерла ты убил ее хотя ты умерла варь да твою мать варя вот как ты как ты могла меня одного оставить что теперь делать будет Куча режимов, друзья, всяких. Поэтому. Не заскучайте. Где эта комната? А, а твой мать, твой мать, твой мать, твой мать. А, тихо, люби меня. А ну а ч ты так? не Это... не нельзя, чрт. Ты меня бьешь прям подряд? Это против правил. Это против правил <связь> очень это... весело. Но это правда против правил. Ты правила нарушаешь. Я не шучу. Дай. Нельзя бить подряд. В следующий раз ты мне просто не дал убить. Это нечестно. У меня только было. У меня недавно только было. У меня недавно только было. Начал говорить об Ты что-то за мной бьёшься, так Кто-то не видел, что я сюда выбежал? Блин, ну как он? Типа, блин, это не У меня оставило два хвата. Да, я точно это вырежу. 100%. Вообще, это как... Какая-то фигня, а не в На другом этаже. Всё, я потерялся я не знаю мне я не знаю где я нахожусь не сильно белый прикольно вот такой серенький так я примерно понял где я нахожусь Тихо-тихо. Эээ, ты прыгаешь, я не понял. Не прыгай, монстр. <свист> <свист> <свист> я не помню, где ритуальная комната. Хелп. Я не помню. А, нет, я помню. Зачем еще Ты не монстр. Были, я здесь, а, вот, ты монстр. Да. Сейчас ты монстр. наверное я не знаю, я не буду смотреть назад. Да, это мистер монстр. Типа монстр Какого фига вы прыгаете, мне вопрос. Вам уже запрещено поправить. Я говорил. Да блин, ты издеваешься. Ты... Господи. Ну вот так я тебя никогда не убью, если не смогу. Несколько раз я не ну просто ты когда несколько как раз бьёшь, а ты не даешь. Если бы э, в Майнкрафте бы при ударе не отталкивался, то когда бы, был все, а при ударе я же отталкивался, я не мог пройти. Нет, все, все, не надо, тихо, не бей, не бей. Пожалуйста, дайте поддержку. Нет, это он. Нет. А, у меня восстановилось. Нет, нет, нет, я добегу, я добегу, я добегу. Я добежал. А что так выдает? Чё там, как... парень? Не надо. У, а, у меня тоже. Запомни. Никогда не телепортируйся ко не мне. Когда за мной бегать Я Не знаю. Пусти. Пусти не, это вообще далеко, это очень далеко от меня. Да? А -а -а. Так скажи. Понял, понял. Столько комнат, я не понимаю ничего. А да потому что, наверное, я на, на другом этаже, а ты тоже на другом этаже. Не понял. Я Уходи, нечисть. Нечисть уходи! Нечисто ходи! Нечисть изыди! Остань! Отстань от меня! Я бегу-бегу, ты бегаешь А, кстати, в темноте еще ты меня видеть не можешь Что-то я забыл Ты сейчас за кем следишь, где-то? Да я в него выстрелил, у меня 15 секунд есть, чтобы сбежать. О. Блин, теперь у меня один патрон остался. Замечательно. А? Я с тобой сбежу. А, подожди. О, да, Хорошая пушка. Един патрон. Я экономлю. Сколько я тебе снес, кстати? А, uh, я... Yeah. Нисколько. В смысле, нисколько? сколько? двести два сердечка. а а, -а. Чего? Ну, я хотя бы бежал. Да, Рэм, два сердечка только снес. А то они за одну секунду отергенились от уже. Ты по мне не попал. Ты ничего не снес. Я дебил, я дебил, я дебил. Что мне, делать, что, мне делать, что мне делать, что мне что мне делать? Что Расскажи мне сказку, как дела? да да да да Как же страшно, как же страшно, как же страшно. Тебе Почему я не могу пройти? <связь> <связь> Тебе надо просто смириться. Нет. Я пройду. Я вот это. Бегом-бегом, Бегом-бегом-мастер! Бегом-бегом-мастер! фонарик Что ж пошел второй раунд. Так я опять человек. Шанана. Да. Так. Я теперь то. А, теперь у нас э, монстр. Да. Mm -hmm. Все, теперь вижу. Что пошли? Это. Тихо, тихо. Закрой дверь. Вот That... закрой дверь. Все тихо. Так, факел убери, да? А, все, я убрал. Это. Капец страшно. Ну это крипов. Ну как тараканы какие-то полные. Вот здесь, если вам нравятся такие режимы, ставьте лайки обязательно. Там really? репост. Если вам не нравится, можете поставить дизлайк. Ставьте комментарий. Да. Ну и ч? Ч пьяно? Так, о, я вижу выход, я вижу выход. Ну да. О, да, нифига тут за руба. Ты где? Я потерял это. А. Нет, Там, короче, есть выход, он заблокирован. <сас> нет, выход. Он закрыт. Пошли тут еще так. есть комната Так, ну, походу в тот блок зашли. Ладно, ну, больше нет, только тут задерживаемся, да. Да, нам нужно на второй этаж. Что? Да, Или нет, там закрыто. А, понял. Не, я из-за яркости это ничем не видно просто. Там закрыто. Нам, короче, нужно четыре серии походу. Сейчас О, вот тут. Че, назад возвращаемся, как? я нашел ключ! О, ключ от выхода ну, нашел. Я ключ нашего Ты где? Я тут. Пошли. Ключ от выхода нашел, он у меня будет. Ч? Предлагай сюда. Потому что оно 100%. Так куда? Да, ты ушел. Вниз, вниз, по лестнице, я тут. Двери. Ретальная комната. И еще три черепа. Монстр, монстр, беги-беги-беги Монстр бежать не может Ой, Бел, а прыгать Бежать <Ты> Зачем? <шум>? Нет. нет Нет, нет Беги Пожалуйста, просто беги Не оглядывайся Помни, Бог с тобой И, кстати, ты можешь кушать Этим самым ты пополняешь здоровье. Ты где вс? Я не знаю, я просто убежал. Не буду говорить, потому что она слышит. Я тебя слышу. Нам. что ты тут? Выключи факел, выключи факел. Об. Быстрей, Сюда быстрее. ой Ой-ой-ой. Ну штопор портим весне. Три раза. Ну тут тоже ничего нет, к сожалению. Обидно. Тут мы с тобой были уже. Так, я забегу пока что. Ага. А, да, Ой, да. понял, понял. Так, что, топор нашел? Нет. Блин, я не знаю, что, что нам делать нет. Может да мне мы... кто из вас э, в парку поэтому раунд или не только? Да там ничего нет, там сундуки. Смотри, Я а. слышал нет. Она, не она не где-то тут ходит, кстати. А. О где-то куда ушел? А, тут. Тут, тут, тут, тут. А, ты куда уходишь? Эти... Пошли Дран. на драмы. На первую, да? Где вот так. Ничего, еще. уникал. Нам бы дробовик найти, слушай, это mm. оружие точно. Что это? Это Опа. ты? Да. Трогай меня. Я тебя умоляю. Если тронешь меня, за себя не ручаюсь. Карайга. Так. Нету Шок. на первом этаже. Да есть, Пожалуйста. там первый этаж, он небольшой такой. Если сказала, что есть, значит есть. Ага. Вот так ты помогли. Так, а нам пока никого не кот коснулось. Это хорошо. Все живы? Пока здоровы? Все живы, здоровы? Нет. А, да. а я думал, тебя убить. Это хорошо что ты. Жив. Значит, ей шанс убежать из этого места. Я уже поскорее хочу сбежать, потому что мне страшно. Пока я доски сомбала. Можно... Доски сломать... Ключ потом вставлю А Надо не попасть. Все, мы все есть, мы сейчас тупо ключ... Вставить Друзья, свобода. Свобода. Свобода. О, вы спаслись. О, э -э -э, друзья, мы победили, короче. О, тут можно перейти в режим наблюдателя. Пройти еще раз. И клюсовка, да. Вот мы избежали, так сказать. От этого монстра. И вот из этой школы вот если вам понравился режим понравилось как мы посерялись э как просто было жестко страшно то ставьте лайк там подписывайтесь на канал пишите комментарии если вам не понравился видос то можете поставить дизлайк. я ни к чему вас не принуждаю в общем я с вами прощаюсь э -э увидимся в новом не в новом, а в старом режиме маньяка. Скорее всего, следующий видос будет а, с режимом маньяка. Ну, короче, все увидите сами. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.